С вами Александр. Сейчас я вам покажу дальше поселке Донское. Спроезжаю поселок Филина. Здесь находится СНТ Маяк, старое общество. Дальше будет поселок Донское. Донское находится на море. От дачи до моря не так далеко идти. Впереди подожгли траву. Сейчас я поеду через дым. Это поджигает за это штраф очень большой и все равно поджигают пожарная приехала и как начинается вот какой огонь горит как начинается теплая погода и каждый год осенью весной начинаются вот эти вот пожары, дышать нечем порой просто даже весь Калининград задымлен дачи и справа и слева до моря здесь совсем рядом достаточно такие приличные домики стоят все проезды на даче закрыты воротами даже не знаю как показать как туда заехать Смотрите, видите, ворота закрыты, на замке они, а здесь открыто, можно туда заехать. здесь дома строят. Донской находится от Калининграда где-то 50 километров. Впереди виднеется море. высокий обрыв есть лесенки по которым можно спуститься прямо на обрыв выезжаю какая красотень супер просто я сейчас выйду из машины и покажу вам какой здесь обрыв какая здесь красотинь смотрите какой обрыв Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вам показать. С вами был Александр.